Глазами, надо же. Здесь э, как-то С криминалом очень Наш собственный бизнес Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, которого вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у нас солнечный день, хотя это уже начало зимы, аланийской зимы. Тема сегодняшнего выпуска – как купить квартиру и как вообще радоваться жизнью. Человек, который согласился показать свое жилье и рассказать о покупке, мой друг-покупатель, который хотел квартиру, а получился целый дом. Вот дверь его дома, который он приобрел. Давайте постучим. Нас не ждали. Конечно же, нас ждали. Я, конечно, немножечко подшутил, потому что вот он уже рядом стоит. Здравствуй, Кирилл. Здравствуйте. Хотел попросить, чтобы ты показал моим друзьям, зрителям, свое жилище и рассказал, как ты его приобрел. Ну, давай начнем с э, экскурсии. Пойдем. Да? И вы тоже проходите. Да. Показывай свое владение. Бертина. Объединенные с кухней. А, да. символика, вытаркиванное радио. Ты становишься турком? Я давно турок. Оказывается, да. Окей, иди Может, дальше. Я не знал ничего об этом. Сейчас мы выйдем вот. на одну из достопримечательностей этого дома. Здравствуйте, меня зовут Мария. Здравствуйте, я Кирилл Мудрецов. Чем вы занимаетесь в профессии? Ну, наверное, вот Маша больше занимается. Я ветеринарный врач, а занимаемся мы в данный момент тем, что являемся владельцами двух ветеринарных клиник в городе Железнодорожный. И административную всю часть ведет Кирилл. А я занимаюсь непосредственно клинической частью, лечением, организацией процесса ну, и комплектацией клиники. Наш собственный бизнес, семейный скажем. Кирилл, расскажи, пожалуйста, что тебя привело сюда в Аланию? Как ты решился на покупку недвижимости? Ну, решился я внезапно, привело меня сюда, естественно, вот солнце, вот, может показаться, вот море. Да. Вот это два основных фактора, которые меня сюда как-то привели, приманили, так сказать. Ты <сёк> этого где-то еще бывал в других странах? Ну, Почему Турция? Бывало? Ну, Турция, она достаточно, во-первых, не, не нужна виза. Здесь э, как-то с криминалом очень спокойно, вот, в отличие от той же Испании. Ну, то есть сравнивать-то можем только с Испанией по-хорошему. Ну, там также тепло, как и в Турции на южном побережье, но э, его эксплуатация финансово значительно больше груз несет. Ну и в общем алания А вот дермитаж это случайная неожиданность такая, вот которая произошла. Как это называется? Нечаянная радость. Но на самом деле мы начали интересоваться Турцией, когда наша подруга приехала отсюда, она ездила отдыхать со своей подругой, и жили они в Махмутларе, в апартаментах съемных, то есть не в отеле они ездили, а именно в съемные апартаменты, и она приехала с вот такими вот глазами, надо жить в Турции, мы сначала так... Че ты? Какая торция? Махмутлар! И вот я залезла на сайт, случайно вбила жилье в Махмутларе. Говорю, слушай. Ну, Что-то тысяч 000, 20, что Нормально, можно, давай можно жить в давай подумаем. И вот тогда вот начали все это дело изучать. Вот. А когда э, сравнивали с Европой, на самом деле вот ну, да по теплу наверное сопоставима Испания только лишь и то отдельные места, э, но Европа однозначно нет. Однозначно нет не устраивает э, положение вещей юридическая то есть там нету защищенности абсолютно никакой социальной отношение к нам всегда будет чуть-чуть иное, и то, что сейчас происходит в плане миграции в Европу, и я еще параноик в плане словосочетания, словосочетания ювенальной юстиции. Для меня это прям все нет. Поскольку ребенок, как минимум, один уже есть, то Европа не рассматривалась. Виза, опять же, вот эта постоянная зависимость от визы нет, не хотелось. Скажи, пожалуйста, Кирилл, когда ты приезжал в прошлый раз сюда в Аланию, какие у тебя были мысли по поводу приобретения недвижимости? Вот как вот выстраивалась эта цепочка до покупки? Эта цепочка вообще не выстраивалась. Я думал, что ну когда-нибудь, когда я накоплю много-много денег и приеду с ними и буду смотреть вот на все на это. Но встретился с Назаром, вот что-то тут завертелось, закружилось и как-то вот я уже на крыше собственной виллы, а прошло-то там полтора месяца, наверное, максимум. Ну вот, э, расскажи по этапности происходящего э, в цепочке приобретения недвижимости, чтобы людям было понятно, Короче, что я их ожидают. Первый этап. Встречаюсь э, с Назаром. Второй этап. Э, Назар меня окружает э, вниманием и заботой, э, в общем-то, цел, целого штата людей, которые работают с ним вместе. Ну, ну давай, ты давай, скажи, да, ну, у меня а... одни эмоции, это, да, это было великолепно, это эмоции, и, это и мы очень... удивлены крайне, что такое <laughs> возможно вообще. Да. Это очень здорово, это было настолько по-человечески, то есть нас сопровождали на каждом шагу, нас забирали везде, где мы только не оказывались, и отвозили туда, куда нам нужно, вплоть до того, что в первый приезд нас посадил человек на автобус, на автобус в Анталию, там что-то где-то заплатил, купил нам билеты, договорился с водителем, где нас высадить, то есть все, вот нас вот так вот опс, туда, все делается очень быстро. Вот это владение несколькими языками сотрудников компании облегчает все процессы, и профессионализм просто потрясающий. Это без вопросов очень удивило, ну не бюрократия турецкая, а ее как будто бы отсутствие. То есть те вопросы, которые у нас в России занимают там, недели, а иногда может месяцы, здесь могут решиться в течение одного дня. Но теперь самый главный вопрос: сколько стоит эта вилла? Сколько стоит? А не скажу. Ну, пожалуйста, все свои. Да? Ну, так только никому. Вот Что-то порядка 55-56, наверное, тысяч с учетом там оформления документов, там что-то еще. Mm -hmm. Ну, как-то так. Э, ну, тысяч, естественно, не лир, mm -hmm. вот, а Евро. евро. Ну, прошел не месяц на самом деле. Ну, а, прошло три дня. Да, да покупки да. именно, подписание контракта прошло три дня возле встречи с назад. <свят> месяц уже сейчас, но сейчас мы уже заехали осознанно с вещами, уже, э, уже получили тапу, это свидетельство о собственности, потому что изначально квартира планировалась частично в ипотечный кредит но как-то все закрутилось очень интересно что э, без всякого кредита с небольшой приятной рассрочкой продавца мы стали сразу владельцами вот. И, вот мы здесь если я всем пожелаю чтобы все жили здесь то тогда как бы здесь не протолкнешься Удачи и хорошего вам настроения. И огромное спасибо Назару. Да, да. Спасибо большое вам. Я желаю вам удачного здесь прямопровождение хороших эмоций радуйтесь и вспоминайте меня добрым словом а вы если еще сомневаетесь не сомневайтесь и приезжайте к нам в гости сами посмотрите своими глазами огромное спасибо друзья кирилл Маша, большое э, спасибо за то что согласились дать интервью и нашли время у нас кстати сегодня уже фактически новоселе. так что да, будем сейчас отмечать да, чаем и с восточными сладостями да, сейчас нормально все принесем поставим. Ну, это же секрет, это секрет. Значит, все. Гиндундема, асаляма, гайду, гиле, гиле. Ну, наконец, просто чад, друзья. Пока. Какой вы дали бы себе совет себе тем, которые еще не купили недвижимость Сейчас, из-за того, что вы сидите у себя в садике, вот, на море. Вообще себе ничего не буду советовать. Все сделали правильно. Вообще молодцы, как бы... Сплошные похвалы нам любимым, все правильно. Да, как-то у нас получилось все очень. Не бояться, просто хотеть, смотреть и брать. Да. мы выходим на какой-то ландшафт, мы смотрим, какие уже вот есть вот эко Системы в целом надо всего вот дадут. Вот. Пока на канале выложено несколько моих выступлений только по продукту. То есть пермакультура. Нет, Отстаете пер... на два шага. <сосказ> <сосказ> <сосказ> <сосказ> <сосказ> так. Слышали такое? Нет. <сосказ>